Ну что ж, приступим. Entertainment One Features. И Screen AstreLia представляют в сотрудничестве с Create NSW. Производство Hopscotch Features Guerilla Fields. Итак, вы не представляете, сколько сейчас дерьмо попрет. Нет времени разжевывать, поэтому объясню кратко и доходчиво. Смотрите. Тысячи лет назад.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 Ранги! Нет! Закрой кран! Ранги, кран! О, мать кран! Дырьма! Оно самое, брат. Что смотришь? Осел хочет трахнуть телефонную будку. Оборжаться. Зачем смотреть такое? Хочешь, на вот посмотрите. Убери от меня это. Гавард!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 Танцуешь, будто чем ожидает, что не знаю. Так давай веселись, пока ребенок Ребёнок. и не забудь, что молодость не вечная. Вечна. Да ты мой ангел, да. мой бесценный ангел. Шокер! Я Скорей! возьму, возьму! А чё, мать твою! Стой! <свечес> <свечес> <свечес> ну ты подходник! Что, естественно, то не стыдно. <свечес> Хочешь сыграть в игру, которая навсегда изменит твой мир? <свечес> ну что ж, да. Играть. <свечес> Хочешь <свечес> играть? Конечно, да. Игра запущена. Новый пользователь ранги 69. <звы> 吃。<笑>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 О! Да, да, малыш! о Ты только посмотри! призраки! Это призрак! Графика в этой игрушке улетная! Брат, зацени! Ты издеваешься надо мной! Я думал, мы собаку сбили или еще что Ты с ума сошел! в телефон! И как же его ловить? Коснись дважды, чтобы поймать. Да? Вот так! Да дела-то!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 Я... Если что-то сорвется, я убью каждого из здесь присутствующих. <смех> <Слышно>? <смех> Заводи мотор!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 Ты же это видишь? Да, я вижу это, брат. Вот это да. Ух ты! Старая технология. <свист> так и есть. Эта штука пробыла в нем дольше, чем ты живешь. <свист> да. Вставляй новый. А -а -а! Нет, мать твою! Эй! Что за дрянь? Вы меня вживили? Что здесь происходит? А? Кто вы вообще такие? Меня зовут Лютер.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 Древние мерзавцы расползлись по всей сети, растлевая души быстрее, чем когда-либо. Но Генри и Финниган изобрели способ забросить свои души в интернет. Так мы могли найти и уничтожить гада быстрее быстрого. Но Финнеган слишком много времени провела в сети. Демоны добрались до нее.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 Какого хрена ты делаешь? Я просто обновил свой статус. Надеюсь, у тебя нет той игры. Э -э игры? Нет. Вообще-то есть? Да, Костел есть. Косёл ты хрена! Мой телефон! Они уже в здании. Надо сваливать отсюда. Живо!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 Надо ехать. Эй! Залезай в фургон! Говор, давай в фургон! Скорее!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 Ты чувствуешь? В ней столько силы, сколько ты за всю свою короткую жизнь ощущал. И это только вершина айсберга. Говард, я твоя мать. Я скучала по тебе. И я люблю тебя. Бесконечно люблю. А то, что я предлагаю,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 не бойся, ты привыкнешь к странностям. <свист> это надежное место. Да, расслабься, безопасная зона. Здесь повсюду скрэмблеры. <свист> Рейс, что? Не может быть, где Какого? он? Молли, где он? <свист> он, он там, вот он! Стоп, стоп, стоп стой, подожди! Нет, нет, стой, у тебя что, крыша стой! Это ездит. мой друг, это мой друг! Эй, я пришел с миром.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 Ну, ударить? Как... Э... Нет, не руками, Говард. Как-то так. Правда?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 Затем воскрешение. Даже, ребец. А дальше мы сами. О, мать твою! О, господи! Эй! Вдохни. Расслабься и заработал. Да, ладно. Хорошо. Сейчас. Спокойно, Говард. <звы>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 Смотри, не промажь. <смех> Скажешь тоже. <смех> Слыхал, командиршу? Не облажайся. Спасибо. Вот <смех> дерьмо.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 А ты уверена, что… Включи ее, Дэвид, ты слышишь меня? Молли, это ты? Да, да, да, это я. О боже, мне так жаль, Молли.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 Моли, Освободи меня, Молли! Освободи меня! <груст> Прошу! Ваши головы сняты, все паршивые! <груст> Нужен доступ к нашим системам безопасности. Каков план? Я заброшу себя туда. Я заброшу себя в интернет. Эндограмма готова на 85%. Ты слышишь это, Лютер? Наша пентаграмма почти готова. Ты знаешь, что это значит? Это значит, мы высосем из них души. Я буду вечно красивый, а ты всего лишь головой в ящике. Система готова к загрузке души. Эй, я думал, Молли туда пойдет. Эй, что ты делаешь? Да верни меня. Идет <связывая> передача души. Она внутри сети. Я вытащу ее оттуда. Стой, стой, стой, стой, стой. Она все равно уже там. Давай дадим ей шанс. У нее получается. Она проникла. Прием данных. Проникновение. Проникновение. Проникновение. Проникновение. Субтитры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 Дожги. спасибо что вернули меня из мертвых о на здоровье торки Ах, мать твою да в тебя хорошая новость у меня есть план билдинг.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 sent Она сделала это. Она себя взорвала. Душа Финнеган. Ловушка подключена. Не сработало. Финниган прорывается назад.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 Сефра у некроман. Фильм дублировано объединением Мосфильм Мастер на производственной технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании Парадиз в 2019 году.